Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Дева на март 2022 года. Напоминаю, что этот прогноз, как и другие видео на моем канале, вы можете смотреть по вашему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента. Итак, март это у нас первый месяц весны. И если рассматривать с астрологической точки зрения, он тоже дает очень много возможностей для роста и для перемен. В первую очередь это связано с тем, что в январе и феврале был акцент на знак Козерог, там была ретроградная Венера, затем она была очень медленная, и, соответственно, это могло давать, знаете, такое ощущение застревание в каком-то одном вопросе, зацикленности на каких-то темах. И Козерог это не тот знак, который дает динамику, он очень сильно приземляет и наоборот снижает активность. В марте месяце 6 числа Венера и Марс переходят из знака Козерог в знак Водолей. Это у нас знак воздуха. И он дает возможность почувствовать свободу. И многие из вас действительно вот почувствуют освобождение от каких-то тягостей, которые были до этого. Шел сильный акцент на ваш пятый дом, поэтому вы могли испытывать вот какие-то эмоции, переживания по поводу ваших любовных отношений или по поводу ситуации связанные с детьми или с вашим личным бизнесом и развитием и переход состоится у марса и венеры в ваш сектор рутины работы здоровья и создается впечатление что вы будете переключаться на какие-то бытовые вопросы будете скажем так разбираться в мелочах и при этом не будете создавать себе какие-то а, огромные цели и большие задачи и от этого вы почувствуете облегчение а также в марте начинает формироваться соединение юпитера и нептуна и это соединение будет активным по май 22 -го года и оно имеет сильное влияние на ваш сектор партнерства и взаимодействия с людьми поэтому весна 22 -го года для вас, дорогие девы, это период, когда могут решаться важные вопросы, связанные с темой брака, с темой делового партнерства, сотрудничества. Это период, когда благодаря вот другим людям в вашу жизнь могут приходить новые возможности. И это период, когда важно эту возможность не упустить, важно быть открытым, к общению, к взаимодействию с другими людьми, это однозначно принесет вам пользу. Кстати, с этого даже месяц у вас начинается, поскольку 2 числа будет новолуние в рыбах, в вашем седьмом доме, в аспекте к урану. И это формула перемен, когда вот перемены происходят благодаря какому-то важному человеку. Это также новолуние, которое может дать вам какой-то новый и неожиданный поворот в отношениях когда вот вы не предполагали, что так может сложиться ситуация, и важно, чтобы вы принимали этот момент, поскольку вот весна открывает перед вами новые возможности, и, воз... и может быть и так, что для того, чтобы увидеть эту перспективу, вам нужно будет для начала попрощаться с чем-то старым. К тому же вот в начале месяца будет также соединение Венеры, Марса и Плутона период с третьего по шестое число это тоже аспект в эмоциональном плане довольно непростой и э, у многих могут в этот период решаться вопросы по личной жизни э, венера как раз в этот период будет проходить э, вот последние градусы своей петли то есть э, она будет э, финально пересекать те точки в которых она ретроградила Поэтому естественным образом у нас будет ощущение, что мы с одной стороны вот, в период с 1 по 6 число возвращаемся к каким-то прошлым темам, но с другой стороны мы уже готовы принять решение и отпустить эту ситуацию. Также в начале месяца ваш Управитель Меркурий будет в соединении с Сатурном, и это даст фокус внимания на теме работы. Это даст даже ситуацию, когда у вас будто бы не будет выбора, нужно будет вот следовать по какой-то дорожке, вот выполнить вот именно эту работу в такой последовательности, в таком количестве. И это период, когда действительно стоит как раз-таки на работе и сосредоточиться. С 5 по 13 число Солнце будет в соединении с Нептуном и Юпитером в вашем седьмом доме. Это очень хорошее время, когда... Как раз таки через тему партнерства, взаимодействия с окружающими Вы сможете изменить свою жизнь, увидеть новые перспективы Это период, когда может быть совместная поездка у вас с кем-то за границу Это период, когда может быть удачное сотрудничество, коллаборация с кем-то издалека То есть в принципе вы должны вот мыслить в этом направлении, быть открытыми к общению, взаимодействию. И вы можете вот как в плане работы, так и в плане личной жизни, если вы в поиске, ориентироваться не только на близкий круг общения и на близкий круг знакомых людей, но посмотрите шире, и вы увидите намного большие перспективы для себя. С 10 по 27 число ваш управитель Меркурий будет находиться в рыбах. Это может дать вам такой момент путаницы в делах, когда вы много мечтаете, фантазируете, предполагаете. Это хорошее время для творческих людей. Но тем не менее, вам может быть не совсем комфортно в этом состоянии, поскольку рыба это противоположный знак вашему. И это те качества, которые но ну, вы в последний, самый последний момент будете готовы проявлять, поэтому многие, вот, столкнувшись с таким состоянием, могут ощутить какую-то будто бы дестабилизацию, будто бы вы не контролируете процесс. И вот в этот период важно довериться, не фокусироваться на вот этой теме контроля, что вот вы должны все починить себе, все как-то чтобы все было взаимосвязано, логично, в этот период нужно позволить вот ситуациям проявляться, происходить. И вполне вероятно, что это приведет даже к лучшему результату, чем вы предполагаете. Обратите внимание на дату 17 число, так как в этот день будет аспект между вашим управителем Меркурием и планетой Уран. Это может дать какой-то инсайт, когда вы вот что-то быстро осознаете, сможете... Спонтанно решить какой-то вопрос Аспект затрагивает тему взаимоотношений с другими А также тему решения бумажных вопросов Поэтому может быть ситуация, когда вам нужно быстро что-то подписать Быстро вот купить билеты, например Или отправиться куда-то в поездку То есть в целом это такой аспект скорости И уже 18 числа на следующий день будет полнолуние в вашем знаке И это делает март очень важным для вас месяцем, это месяц, когда вы сделаете выводы о самом себе. Вы будто бы сможете увидеть результаты вашей жизни, вашего труда, к чему вы пришли. И это момент, когда есть возможность изменить фокус внимания, выбрать новый вектор развития. В целом это очень хорошее время для самоанализа. Для тех людей, вот, кто нуждается как раз таки в том, чтобы найти время на себя, это вот идеальное полнолуние, вы сможете сфокусироваться на себе. Многие могут в этот период ощущать потребность побыть наедине с собой. Если вот вы видите, что вам этого не хватает, то дайте себе возможность вот день-два перезагрузиться и все обдумать. С 21 по 23 число Меркурий, ваш управитель, будет в соединении с Юпитером и Нептуном в седьмом доме. Это период, когда вы будто бы зависите от какого-то человека. Если вам нужно самостоятельно принимать решения, то в эти даты это будет сделать очень сложно. Да и в целом вот весь месяц предполагает, что вам нужно идти рука об руку с кем-то, нужно быть союзником, нужно договариваться, но не конфликтовать и не стоять вот только на своей точке зрения. И, наконец, 28 числа Венера соединится с Сатурном. Это аспект рационального подхода в решении финансовых вопросов, а также это рациональное отношение к теме личной жизни. Это период, когда вы готовы принять какое-то серьезное решение, связанное с покупкой, с продажей, с тем, как дальше поступать в личной жизни. И в целом в этот период не стоит бояться, что вы потом пожалеете о том решении, которое примете, поскольку это аспект серьезного подхода, когда вы действительно видите ситуацию без приукрас. И соответственно вы готовы принять то решение, которое будет соответствовать всему происходящему.